Лекция номер сто Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Пётр Горбатюк. Дорогие друзья, продолжаем изучение детских библейских рассказов на английском. Итак, женщина в белой одежде на еминь. Светлой одежде, можно сказать. Она горюет, потому что ее муж и сыновья умерли. Итак, нам необходимо перевести эти два предложения на английский язык. Женщина в белой одежде на Как оно будет звучать на английском? Время настоящее значит, должен быть использован глагол «быть в настоящем времени». Это глагол «из». Итак, предложение будет звучать. Женщина в белой одежде или женщина в светлом есть ноемин The lady женщина in light в светлом есть ноемин Is ноемин The lady In light. Женщина в светлом is наеминь. Есть наеминь. Она горюет, потому что ее муж и сыновья умерли. Время какое предложение? Она горюет. Безусловно, настоящее. Значит, нужен глагол в настоящем времени. Таким глаголом является глагол из Она горюет she is sad буквально sad это печально или горестно she is sad она есть печально или она есть в горе почему? потому что because это потому что her husband ее муж and sons и сыновья have died почему have? потому что это настоящее время завершенное perfect. а в перфекте в настоящем времени всегда используется глагол have в прошедшем had в будущем will have потому и идет согласование времен здесь результат муж и сыновья умерли действие завершенное процесс завершен поэтому глагол have На этой картинке вы видите руф и нояминь. Руф пытается помочь Нояминь в ее горе. Как бы это сказать на английском? Время какое? Время настоящее. Руф питается. Не пыталась было бы прошедшее. А руф питается значит настоящее. Руф и стран. Есть пытающаяся. Is trying. Что сделать? To help. Помочь. Кому помочь? Ноеминь. В э, ее горе переведем так, чтобы было понятно. To feel. Помочь. To feel. Помочь или to feel, чувствовать to feel чувствовать herself переводится как себя поскольку это касается ее то herself если бы меня myself если бы вас yourself а ее это herself чувствовать себя лучше better лучше таким образом Руф истроян. Руф пытается. В настоящее время глагол быть. To help noemin. помочь Ноеминь. To feel чувствовать. herself себя. Каким образом? Better лучше. Руф останется с Ноеминью. Это будущее время. Значит, должны использовать глагол э, э, will элемент. Формирующий будущее время. Roof will stay, будет оставаться. With ноемнь. No С ноеменью. No Если бы мы сказали roof остается, не останется, а остается в настоящем времени, мы бы сказали без will. Roof остается, был бы roof is. Staying Увы с ноемень Руф есть э, Остающаяся с Noyamin. А поскольку Руф останется с ноеменью Это будущее Значит мы используем элемент will Руф Will stay Руф будет оставаться с кем Увы с ноемень Вот и все Бог хочет чтобы мы помогали другим тоже. Никаких чтобы. Бог хочет нам читаем. God wants. Время настоящее. Утвердительное. Бог желает. Бог хочет. God wants. Поэтому окончание в глаголе S. Утверждение в настоящем времени глаголу Всегда прибавляется S. Если есть Он, она, оно. В данном случае Бог, Он. God wants. Бог хочет. Нам. As. Help another. Помогать другим. People. Людям также. Никакие штопы. И не, не путайтесь. Бог хочет нам помогать другим людям тоже, чтобы имеется в виду, чтобы мы помогали другим людям тоже. Это такая э, система в английском, что ее просто необходимо запомнить. Бог, Бог, Бог хочет, чтобы мы буквально, это значит нам, чтобы мы были помогающие другим людям тоже. Бог желает нам, Бог хочет нам помогать другим людям тоже. Чем ты можешь кому-нибудь помочь? Время какое? Настоящее. Предложение вопросительное. Можешь, мочь, уметь, это кен глагол. Чем? Это что, буквально, ты можешь? Значит, вопросительное предложение будет начинаться с со слова «вот». Но поскольку э, предложение вопросительное, то модальные голы и глаголы и вопросительные слова ставятся на первом месте. Вот can. Что можешь? You. Вот can you? Что можешь ты? Do. Что можешь ты делать? To help anybody. Помочь anybody. Другим. Имеется в виду другим людям. What can you do? Что можешь ты делать? To help. Помочь другим. Help anybody. Anybody. Э, используется кто-либо, кто-нибудь в вопросительных и отрицательных предложениях. В утвердительных можно использовать somebody. В отрицательных не забывайте anybody и в вопросительных предложениях. Anybody. Это кто-либо, кто-нибудь. Как зовут женщину, которая помогает имени Вот как? Is the name? Есть имя of the woman? Woman женщины? Вимен. Это женщины. Вимен. Вумен это женщина. Who is helping? имени Who? Кто? Is есть. Yes, helping. Помогающий кому но иметь. Время настоящее. Поэтому глагол используется is. What is. Как зовут? What is the name? И значит who is helping. Who это кто? Is. Это есть. Yes, helping. Помогающий кому.